Блогер и режиссер Армен Григорян задержан за публичное унижение национального достоинства граждан. Данную информацию приводит Служба национальной безопасности армии. По версии СНБ, в одном из интервью Григорян унизил национальное достоинство жителей Ширакской и Яраратской областей, поставив под сомнение их национальную принадлежность. В суд уже представлено ходатайство об аресте Григоряна. В одном из своих интервью режиссер заявил, что жители горных районов – чистокровные армяне, а жители долин – полукровки и наполовину – турки. Я хочу, чтобы мы сейчас вспомнили один блок, который возглавлял Роберт Кочерян.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 есть какая-то другая Армения, более армянская. Вот именно так формировался наш народ. От него отваливались огромные массы людей, потому что перест... ну, они переставали подходить под обновленные критерии. Критерии ужесточались. В этот процесс вмешалась политика. И этот процесс стал запутанным, грязным.